Снова привет всем, коллеги! Это Андрей Тихонов, и у нас получается третья серия нашего мини-видеосериала под названием «Конспект семинара», которая рассказывает про краткую программу семинара о лечении сагитальных и вертикальных аномалий прикуса. И мы сейчас пока разговариваем про второй класс. Значит, мы говорили в первой серии про вообще механизмы компенсации скелетного второго класса у взрослых пациентов. Во второй серии, в прошлой, поговорили немножко про то, когда, как и насколько примерно можно двигать нижние зубы вперед. Это был у нас первый механизм. И теперь переходим ко второму механизму. Верхние зубы назад. Очевидно, что компенсировать второй класс скелетный можно, в том числе, двигая верхние зубы назад. Двигаемся все время по одной и той же схеме. Диагностика. Механика соответственно, но не в другом порядке. То есть, всегда сначала диагностики. Так, первое, на что мы посмотрим, чтобы решить, сколько мы можем себе позволить переместить верхние зубы назад, это, наверное, профиль. Да? Профиль, носогубный угол, положение губ, и после этого принимаем решение, хотелось бы нам по профилю или не хотелось бы двигать, в принципе, губы назад, а губы у нас, как известно, лежат на лицах, на верхних. Если мы двигаем верхние лица назад, то мы уплощаем профиль, двигаем губы назад. Да? А, но в принципе, довольно часто этого не захочется делать, если носогубный угол уже тупой. Но иногда придется все равно на это пойти. Просто пациенту надо будет предупредить, что профиль ухудшится. Да? Вот. Ну и, допустим, в идеальном случае мы готовы упластить носогубный угол, готовы убрать губы назад, и тогда начинаем двигаться дальше. То, что мы можем убрать губы назад, еще не подсказывает нам, каким типом движения переместить верхние лицы назад. Мы отлично с вами понимаем, что верхние листы назад можно переместить двумя типами движения. Первое – наклоном. Второе – корпусно. Как решить, какой из этих типов нам с вами подходит у данного конкретного пациента? Ну, очевидно, оценить наклон верхних резцов. Как его оценивать? Все, кто с нами общается давно, со мной на семинарах, знают, что я уже всем прожужжал голову, промыл мозг и все, что можно сделать. В общем, задолбал историей про то, что мы оцениваем наклон верхних резцов по улыбке в профиль. Улыбка в профиль в естественном положении головы. И мы смотрим, если режущая ну, вестибулярная поверхность более-менее вертикальна, значит наклон нормальный. Если эстетически резцы выглядят протрузивно, значит мы готовы их наклонять назад. Это хорошо, потому что движение наклонное, как вы отлично понимаете, всегда гораздо проще, чем корпусное. Если мы э, не видим протрузии резцов по улыбке в профиль, значит нам остается вариант только двигать зубы корпусно назад. Еще хуже, если зубы в ретрузии, тогда придется двигать корни назад, что еще не даст никакого улучшения класса, а только нормализует торки. Только потом можно будет начать уже корпусную ретракцию зубов назад. Это плохо, потому что трудно и потребляет много костной ткани, не улучшая класс. Да? Итак, в идеале мы бы хотели увидеть протрузию. Плохо, если зубы стоят нормально. Еще хуже, если они стоят в ретрузии. Второе, на что мы посмотрим, это не эстетика уже, а биология, анатомия, возможности наши с точки зрения анатомии. Сколько костной ткани за небной поверхностью верхних корней верхних лицов. Значит, с небной стороны корней верхних лицов. Очень грубо ремоделяция идет в отношении 1 к 2. То есть, если мы переместим корни назад на 2 мм, то мы потеряем 1 мм кости. То есть миллиметр кость будет следовать. А миллиметр потеряется. Поэтому очень грубо мы пытаемся оценить количество костной ткани в средней трети верхних резцов, корней верхних резцов, да, и ну примерно вычесть из этого пол миллиметра, сколько мы хотим, чтобы осталось, это мы получим сколько мы готовы потерять, сколько есть минус пол И вот это сколько мы готовы потерять, грубо умножаем на 2, у взрослых, и получаем примерный возможный объем перемещения корней верхних ресов назад чтобы прям сильно не выйти из кортикалки дневной потому что выход из дневной кортикалки он сопровождается как правило резорбцией корней верхних ресов был недавно у нас пост на эту тему в Тихонов сорта в блоге посмотрите там э, как раз был пример э, ретракции верхних зубцов с интрузией, которая, в общем-то, все равно привела к резорбции, но неплохо закончилась, просто потому, что зубы еще и интрузировались в более широкую часть альвелярного отростка. Итак, оценили улыбку в профиле, оценили количество костной ткани, и сделали некое предположение, я готов переместить верхние весы назад, там, допустим, на 2 мм наклоном, или там, на 2 мм корпус, или там, на 2 мм наклоном они станут нормальными, и еще 1,5 мм корпус с учетом количества костной ткани. Конечно, это все очень грубо, все и примерно, на семинаре говорим об этом, естественно, подробнее. Сделали предположение, после чего решили если вам нужно переместить резцы на какое-то расстояние в миллиметрах, вы себе допустили такую возможность, да? плюс вы оцениваете дефицит места справа наверху, дефицит места слева наверху, складываете количество предполагаемое, желаемое перемещение резцов назад, плюс дефицит места с каждой стороны, получаете сколько с каждой стороны вам нужно примерно места в зубном ряду. Если эта цифра оказывается больше, трех с половиной там в среднем, да, то это заставляет вас задуматься об удалении каких-то зубов, да, потому что довольно много нужно будет места. Если цифра оказывается меньше трех миллиметров, то вы начинаете думать про дестеризацию плюс сепарацию и так далее, да. То есть вот цифра в миллиметрах нам нужна для того, чтобы понять, надо ли удалять зубы или достаточно дистеризации обойтись. Берем необходимый объем перемещения лицов назад плюс... Не забываем, что сначала нам придется выровнять дефицит места. И только потом мы можем использовать место на ретракцию резцов. Поэтому эти вещи нужно складывать. Но вот это было кратко очень, дистерризация против удаления. Это банальный вопрос, зависит от количества миллиметров. Да? И механика, опора, это конечно самое важное. То есть если мы планируем дистерризацию, то мы должны подумать, каким типом дистерризации мы собираемся делать это. Собираемся мы двигать зубной ряд, дистерризировать корпусно. Это трудно, и лучше делать поэтапной дистрилизации. Отдельно смотри семинар по мини винтам или наши посты про поэтапную дистрилизацию. Или мы готовы повернуть зубной ряд ротации его, да, вот таким вот образом, но лучше в эту сторону, потому что стрелки все в эту сторону, то есть <coughs> по часовой стрелке с экструзией резцов, тогда это легче, потому что идет по сути наклонная дистрилизация, то есть корни маляров назад не идут. А Коронки уходят, то есть весь зубной ряд наклоняется по часовой стрелке, и таким образом класс улучшается, Дистаризация такая легче. Такую дистаризацию можно сделать анмассы, тянуть, например, за низкие мини-винты, между пятым, шестым или там подскуловые, и тянуть за низкие крючки, поворачивать таким образом зубной ряд по часовой. Это намного легче, прогнозу прогноз у такой дистрилизации лучше, и по времени он идет быстрее. Но надо понимать, что расплатишься за это экструзией резцов, и поэтому, естественно, нужно оценивать Вертикальные параметры, дисплей, арку улыбки, глубину перекрытия и так далее. По-простому у пациентов с высоким углом, тенденция к открытому прикусу, такая дистриализация чаще выгодна. У пациентов с низким углом, вторым классом, вторым подклассом, глубоким перекрытием уже изначально, нормальным дисплеем. Обычно такая дистриализация невыгодна и вообще там тогда придется уже поэтапную дистриализацию делать, что трудно. Корпус двигать зубы вместе с корнями назад. Ну, с удалением там тоже целая большая история. Главное, не забудьте, что обычно вам нужна хорошая опора. Чаще всего мы удаляем пятерки, если мы удаляем, а раз удаляем пятерки, то нам, как правило, нужны мини-винты, чтобы не потерять опору. Подробнее, опять же, это очень большая тема, там, я пытаюсь сюда укладывать видео до 10 минут, там, и то вы столько, наверное, не выдержите смотреть в современной текучем быстрым ритме. Поэтому, конечно, это отдельная большая тема, описана частично в наших постах в Тихонов сорта, ну и, конечно, на семинаре по мини-винтам подробно. А, конечно же, мы также эту тему затронем и при лечении второго класса на семинаре лечение сагитальных вертикальных аномалий. Итак, это у нас был очень кратко, в обзорном формате. Три, второй механизм компенсации скелетного второго класса у взрослых, ретракция верхних лицов назад. Оценили наклон, оценили количество костей, оценили дефицит места слева и справа, приняли решение, сколько места с каждой стороны нам нужно, чтобы убрать а. скучность, б протрузию и сколько еще по костной ткани можем переместить зубы назад с учетом коэффициента ремоделяции кости к движению зубов один к двум. После чего приняли решение то ли удалять зубы, то ли делать дестеризацию, если вообще в принципе нужно двигать зубы назад. Например, в ситуации с ретрузией и без особой скучности очевидно, что вы верхние зубы назад двигать в принципе не будете. И значит ни удаление, ни дестеризация здесь не показаны. И второй механизм, о котором мы сейчас говорили, в принципе не работает в таких ситуациях. Следующая наша серия будет посвящена третьему и четвертому механизмам. Посмотрю там, как успеем, или по отдельности, или вместе. А Это именно перемещение нижней челюсти вперед из заднего положения и ротация нижней челюсти против часовой стрелки с улучшением класса. Спасибо за ваше внимание. До встречи на семинаре лечения сагитальных вертикальных аномалий. И до встречи в следующих сериях нашего мини-сериала. Спасибо, всем хорошего дня.